Всем привет, меня зовут Ваня. Вы на канале Клим. Сегодня я хочу вам рассказать про очень интересную ситуацию. Да, это вообще странно. И напишите в комментариях. Нам вот Ванин друг э, Назар не хочет э, как думает, что это Дм, но мне кажется, это сметана. Сейчас видео покажем. Смотрите, значит, в чем ситуация заключается? Вот стоит Назар. В, вот... Замедленном... Да, в замедленном режиме Вот Назар, вот Максим, смотри. Челик сидит в машине это угонка. Это уг угнанная машина. Смотри. По рации, Опа! И все. Сразу, сразу, сразу, сразу, сразу, сразу. То есть челик что-то по рации передал. Это анимка забаганная. Потому что бывает, если ты в машине сидишь, то у тебя анимка забаганная. Это он по рации что-то сказал, ну я не думаю, что это ДМ, потому что ДМ это с другой части. Вот, вот это вот можно было посчитать за ДМ, если бы Макс не убежал, это ладно. Но это, это сметана полная, потому что челик из-за угла выходит, но я не думаю, что ну, просто так кто-то будет выходить. Да, вот еще раз, смотрите. Человек такой сидит, сидит, сидит, сидит, сидит, сидит, сидит, сидит. И Оп. рация. все сразу, сразу, сразу. Даже если это не раз, сразу рация. пулят. Это, это обязательно сметана. Кто не знает сметана, мы не сможем объяснить. Сметана это тогда, когда вот по рп ситуации сметана это когда ты в дискорде, да, говорю, ну в дискорде передаешь информацию, а не по рп. Короче. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это, потому что мне кажется, что это 100% сметана, потому что Челик сидит в машине, у него анимка забагана, он что-то по рации говорит, потом бац, из-за угла выходит сразу этот Ремовиц, да, или кто это, это Марабунта, нет, это, это Блац. Блац выходит, начинает тулить, а вот меня одно интересует, вы вот этот вот Челик что делал? Да, снимал их. 1163, который слева, вот, вот что он делает? Смотри, вот, когда начинает пуля лететь, что он делает? Снимают. Это сметана. И это сметана. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Мы хотим добиться 100 подписчиков. Сколько у нас сейчас подписчиков надо посмотреть? шестьдесят 66. И, пожалуйста, напишите. Кто подписался, мы тем просто благодарны, да? Да. Ну мы у 100 подписчиков тоже будем разыгрывать. Эм, мы будем раз... какой-то ст... мой старый кубик Рубик и еще в, в GTA 5 RP 50 тысяч долларов на любом и сервере. В это как... Питомцы. Все наши гемасики, которые мы да. Смотрите, то есть давайте вот на 100 подписчиков Вы ш... выберите, что вам одно нужно. Кубик-кубик, кубик, либо э, в GTA 5 RP денежка, Либо в пейс-симуляторе питомчик. И мы вот что-то... Из... Если кубик-рубик, вы просто скидываете свой... В каком вы городе живете, мы по почте отправляем, Все бесплатно, все оплачиваем, И как бы вы забираете бесплатно свой кубик-рубик. И... Подождите, как там, вы должны цифру отгадать, от... Нет, от 1 до 10? Нет, это сильно легко, пусть будет 1 до 30. От 1 до 30, да, намекну вам мой день рождения, кто знает? Нет, кто давай не день рождения, а будет как-то банально. Ну, тоже. Mm, давай. Окей, okay. мы придумали цифру, вы можете начинать... На один больше. Вот, я так вам скажу, на один больше. Как на один больше? Что? Ну, вот на один больше чего, я вам не скажу. Так скажу Короче, ладно, без разницы. Число пишите от 1 до 30, в комментариях да, пишите сразу имя и эм, город, в котором, в котором вы живете. И сразу пишите в скобочках э, что вы хотите. Да. Кубик Рубик, ПЭТ-симуляторы, все гематики наши или это как? GTA PNRP50 тысяч на любом сервере. И <coughs> мы можем сразу дружбу в Роблоксе сделать. Да, ладно, всем, кому понравилось видео, пишите в комментариях вашу ду, в, как вы думаете, сметана, дм, или вообще какая-то везение просто для людей. Да, так что с вами был Ваня, меня зовут Ваня, вы на канале Клип, со мной был Лука, а именно да. стримеркет. Все, давайте, всем удачи, всем пока!